С завтрашнего дня первый раз Азива остаемся один на один. Скажи нам, Азива, скажи... планы твоего завтрашнего дня. Что мы будем делать? Я буду играть с папой. И... А куда еще поедем с тобой? Клипсы купать еще. Куда? На нос клипсы, на рот клипсы? А, на уши, на уши клипсы. Да. Тебя не будут ушки болеть? Нет, я буду не да. болеть. Они... Снимать, потом опять цеплять, я да? уч тебя буду просить. А хорошо. А еще что вы... Еще будет? будем купаться. Последний месте с Никодимом. Работу и с учетей. И я с, как строгней буду. То есть ты будешь у меня на работе? Да. То есть да. во дворе. Мы поедем на работу, на, как на парк и миску поедем делать. Вот, это будет интересно. Да. А еще куда мы заедем с тобой? Я а, а еще куда мы с тобой заедем? Флэй или как ты сказала? Нет, Макданальдс. Макдональдс? Да. М да. да. Мокрых, мокрых салфеток туда надо взять. Много. Да. Будешь убирать начальники? Да. Все. Все протрешь, да? Да, Ну ладно. И мы вкусненькие вкусняшки. А что это мы с тобой завтра останемся? Не знаю. Мама пос... Маму позвали гулять. Мамами купили. Да, да, Мама позвали гулять, да? Да Ну ладно, ну давай, всем что надо сказать? Пока, напишите на канал, ставьте лайк да. Ну так что, куда мы с тобой едем сегодня? А, мишек оживлять мишек. мишек оживлять? Да О, отлично И клипсики покупать еще клипсики да. А потом еще? еще и, Смотрим. и тортики еще. <свист> ну, ну давай. -у -у. А, мы ну, приехали что? делать место. Чтобы я, у, мама уехала. вот Поэтому мы, мы сюда. Вот я за... И Мы приехали и, и гулять. Витя с папой. Просто посмотри. Так, да, подумай, что мне купить здесь и просто погуляем. Спасибо. Да, идем. Давай посмотрим. Ты уверена? А да, посмотри все, Вот смотри, здесь много еще есть. Какого мишку ты хочешь? Девочка. Какая страшная девочка, девочка. Ага Хай-фай! Хай-фай! Вот, следующее! Покажи, что, тут, что у тебя в руках! День рождения сегодня? Да! Yeah. Да ты что? Как зовут Лёня? Как ты имя дала? Авиева! Спасибо, что вы с нами чуть-чуть погуляли. Тебе понравилась прогулка? Да. Живила и и моя мишка. А зовут да. как Авиева? А что внутри мишки? Сердце. Ты из сердца да. вложила мишку? Да. Ничего себе. Мишка твой может. Он ничего может спеть. Вот а ну.